Привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GoPlayGames. Мы продолжаем Long Dark. Не помню, на чем мы закончили. Вроде бы там по бункерам. По-моему, по всем даже прошлись. Ну-ка, надо посмотреть. А вот, да, у нас развинтить получается историю. И... Что тут? Что тут? А, бревна докидать. Докидать этим чувакам бревну. Ну, бревна у нас есть. Мы можем сейчас туда, кстати, к ним заглянуть, докидать бревна. И дойти на местные байки. У нас же дров до хрена. У нас же до хрена дров. Ну-ка. Дрова, дрова, дрова. Быстро, быстро, быстро. Дрова. Вот, пять штук вот, эт вот этих дров. О, -о, -о, О, у нас 57 килограмм. У нас перевес, перегруз. Все, все сразу. Бегать мы не можем. Все замечательно, все прекрасно. Блин, да ладно тебе. Ну ладно тебе, ну правда. ну что ты? Ну зачем ты так со мной? зачем Вроде кушать хочешь, да? Ты жить кушать хочешь, хочешь, хочешь. Вот ее мая. Все нафиг перепутала. Так. Что мы можем? Мы можем вот. Ну <сёк> <сёк> еду жалко. Реально, мой внутренний хомяк он меня не простит, если я от этого избавлюсь. откуда у меня еще... Ум... Упачки. У меня 51 патрон... Идеальных патронов для револьвера. Замечательно. Все, это, конечно, классно. Что у нас... Смотрите, вот это вот 30... Да, нет, 13 кг. 13. А, 9 кг. Вот это вот. Ну, 12 кг, да. Ну, ладно. Ладно. Где там? Мы же вроде бы рядышком находимся. Давайте дойдем. Блин, вообще бы я бы еще на зайцев бы поохотилась по причине того, что было бы неплохо. Блин, где я вообще, где стрелял кота? А, мне.. Мне, наверное, в обратную сторону. Как-то вот так. Вон туда мне. Вот так вот обойти. Или вот так вот можно. Ладно, давайте не будем рисковать, потому что я знаю эту игру. Пойду сейчас вон там, потом придется это все обходить, еще там... Не хочу, не хочу так делать. Блин, слишком медленно, пешком. Ну а -а -а! а -а -а! вообще, ну ладно. Зато сейчас кинем дрова, и нас больше ничего не будет волновать. Вообще. На самом деле бункеры офигительная тема, потому что, блин. Там можно спать. А, там печки нету, кстати, в бункерах. Ля-ля-ля-ля-ля. То есть мы там не сможем готовить. Если что-то готовить, то это, блин. Ну что ж. Ля -ля -ля. Ля -ля -ля -ля -ля а, нам же ведь еще нужна антисептика. У нас есть антисептик? Ну-ка. Так, ладно. Ну вот уже все видно. Вот, вот, вот там уже костер. Вот уже все, уже все нормально. Ты только, я тебя умоляю, ничего не ломай себе. Я тебя очень прошу, ничего себе не ломай. Так все видно, все видно. Запись идет, все замечательно. Все отлично, отлично, отлично. Вот он нас. Сейчас мы быстренько добежим, сейчас все сделаем. В принципе, дрова это не так уж и долго все это делается быстро все на самом деле. Дрова это не самое страшное. Нам нужно бы антисептика дотащить. Если что, вместо антисептика можно использовать мох. Правильно же Вить? То есть делаем мох, готовим мох. А причем мха нужно много для антисептика. Правильно же ведь? Нам что-то как-то его неадекватно много надо. Да и пофиг. Если что, соберем. У нас, у нас еще как бы дела тут есть, спешить нам некуда. Правильно же? Это да такая да, довольно долгая глава. Такая прям насыщенная. Ну как насыщенная? Она долгая, чистая из-за как раз выживших. Из-за того, что нам нужно было их искать, на себе тащить. Еще с этим вот, блин, самолетом, там, вот пока разберешься, пока туда-сюда, обратно, это тоже вот замучаешься. Блин, ну у нас 57 килограмм, на Надо еще от чего-то избавляться. Ну, по крайней мере, у нас там есть сундук. Мы сейчас будем с сундуком разбираться, что-то выложить, что-то оставить. Тем более у нас еще один рев револьвер появился. А еще один револьвер. А он нам нафиг не нужен. То есть мы можем старый разрядить. И выкинуть. Правильно? И взять новый. Который посвежее будет. Тогда будем, можем отстреливать волков. Хорошо, так смачно. Но я, кстати, до сих пор так и не, самое, не ощутила разницы между э, револьвером и ружьем. Как бы, по логике, да, ружье должно стрелять мощнее, сильнее. Ну, как бы, тоже оно волков не убивает-то. Но револьвер, извините меня, это тоже не игрушка. Ну вот, в плане того, что в реале это очень мощное оружие с хорошей отдачей. То есть револьвер тоже, он как ружье должен нормально пробивать все. То есть это тоже мощное, очень такое серьезное оружие. Мне кажется, револьвер это наравне с ружьем в этом плане. Ну... Я могу путать, я как бы не мастер, а оружейник и все дела. Так, все, мы... Блин, что-то... У меня тут все падает, падает. Подоставлю на столе кучу всякого говна, а потом сношу их рукой. Я же вообще в последнее время шею так болит. Наверное, из-за того, что я играю, постоянно вот вперед наклоняюсь. Начинает все адово болеть. все плохо. Поэтому я сейчас в таком вот Назад облокотился, мне нормально. Так, все. Сколько там надо? Топливо. На, забирайте, это все нафиг. Да, все пять. берите все, да, передать все. Сколько? Да е-мое! Ну? Блин, да сколько вам! А -а -а -а, еще антисептик. Сколько еще? Похренели! Mm -hmm. Еще, значит, три антисеп... Блин, да. Да хрена всего вам. А я выкладывать не хочу. Его еще чуть-чуть есть. Еще чуть-чуть осталось. Горючее тоже не отдам. Не отдам мое! Мое! Да ты вот это вот переключай мне, пожалуйста. Можно поскидывать вот эту вот. Ну, вот так вот. Я все равно не употребляю практически. Заодно чуть-чуть рюкзак разгружу себе. Что еще нам тут не нужно? Еда, еда, еда. Ну, мы сейчас пожрем. Должно полегчать. Револьвер один скинуть. Так. ток ток ток ток ток ток ток ток ток А это... А же ракетницу выложила, не? Ну-ка-ну-ка-ну-ка-ну-ка-ну-ка-ну-ка-ну-ка. -ну -ну -ну -ну -ну нет, ракетница это, конечно, супер-мега-круто. А надо ли оно нам? Да, надо порассуждать так. папа папа Вот у нас ракетница, да, лежит. А! Так, выкладываем еще одну ракетницу. А, выкладываем... Патроны для ракетницы. Давай, передай все. Ну, у нас есть револьвер. Вот этот револьвер, давайте, мы разрядим, значит. Быстренько, где он там, разряжаем. Э -э Действие. Э -э разрядить. Все отлично. Так, мы его разряжаем. Соответственно. Так, так, так, так, так. Блин, ну, гвозотеру в жопу епо. Серьезно, не нужен он нам, этот гвоздодер. Я про имя, практически не, не пользуюсь. Вот Маккензи, да, он нужен. А тут как-то он бессмысленен. Это скидываем. Идеально патроны для ружья скидываем. Да, передать все. Как бы ружье, это, конечно, здорово, но не в нашем случае. Что у нас еще, что нам надо? Что нам еще надо? Так. Ну, канистра с горючим, в принципе, нам не нужно. Скидываем тоже. У нас есть, как бы, немножечко топлива для фонаря. Этот фонарь это хорошая тема. А! Точно! Нам же ведь поймать надо? Поймать надо. Чтобы поймать, нам нужна, наверное, удочка. Я так подозреваю. Ну, чисто логически. Что еще у меня так много может весить? Ну, жрачка только. Только жрачка. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а я же удавлюсь, я не это самое. Так, ладно, готовить. А у нас что, что сейчас? Че-ч-ч-ч-ч-ч-ч, че у нас? Солнце только встает. Ну, вот самое время, да, вот. Ложится спать. Я, конечно, подумала о том, что было бы, наверное, сейчас неплохо поспать, но нет. Будем вправлять ей график. Потому что, ну... Ну что это такое опять? Сова. Везде совы. Ну давайте еще томатного супа. Сейчас мы тут наделаем. Наделаем. Так. Так. Тут же ведь нету нигде этого самого где, где? Как какая-то херня-то называется-то? На который делается всякая фигня, изготавливается Нету же ведь? М -м кажется, нету Так, ладно, давайте ждем Так, едим Есть Дальше а -а Ждем Едим Так, все хорошо. Пустая банка собрана. Не надо нам... А, подождите, а сколько у нас банк? Одна, две. Вот. Одну бросить. Да и вторую бросить. У нас, в принципе... У нас этих банок... Дофига и больше. В принципе, мы даже можем часть выложить. Хотя смысл выкладывать. Потому что сейчас мы все несем. У нас нормально. У нас всего с избытком, в принципе, хватает. Так, штаны. Что у нас? 100%. 83, 95, 100, 99, 95, 100. 50? Схерали. И даже поремонтировать нельзя. Ту -ту -ту -ту -ту -ту -ту -ту, плохо. 98. А что у нас, кстати, вот... 97, 80. какие волки подрали меня. Так, приличный варежки. 63, да, кролик мне нужен, чтобы подрать его. Шуба мне кроличья нужна, нужна кролича, шуба. Ох уж эти, это, это кроличья шуба. Ну ладно, я пока у кролика трогать не буду. Пойдемте развинчивать ä, последний ä, слух получается у нас, да. Ä, давайте зарядим пистолет. Я ее, блин, знаю. Заряжай, заряжай, давай, давай, моя хорошая. Я тебя знаю. Иначе я достану ствол, когда на меня будут бросаться. Ты сделаешь? О, боже, боже, боже, он не заряжен. И что у нас будет? нас едят опять. На... нас и так подрали. А вот эту вот одежду, простите меня, ты ее затолбишься делать? Насколько там далеко? Доходим до перекрестка. На перекрестке налево идем по перекрестку, да? Все, побежали, давай. Акилань грациозная, скачем. Ну, вот за шкуры на самом деле обидно, что погрыз... погрызано волками. Так, мы вроде все скинули, но сейчас вот она, да, попорошью -по двигается полегче. Прям чувствуется такая легкость. Еще день, наконец-таки на на улице и мы не спим днем, ура! Так, этот перекресток? Да. Нам туда. Определенно точно. Определенно точно говорю, знаю, вижу. Вроде все. А, вот, вот про это я говорила. Сигнал сос. Вот он, вот, вот такой вот. Прерывистый. Вот так вот выглядит сигнал сос. Если вот в лесу ты разводишь костер. Если ты там вдруг заблудился, еще что-нибудь, и тебе удалось развести костер, то можешь посылать вот такие вот сигналы СОС. То есть любой человек, ну, вот, по крайней мере, лесники, вот, спасатели, если они увидят этот сигнал, они как бы пойдут на него. Даже, в принципе, можно, можно и цельную пускать, в принципе-то. Увидят дым и сразу побегут. Как-то так, в общем-то, как-то так. По идее, можно вот тут срезать. Я аж это... Слова заджевала. Вот тут вот можно срезать. По-хорошему. Я надеюсь. Я очень на это, на самом деле, надеюсь. Потому что, блин. Не хочу опять снова ходить кругами. Вокруг да около, блин. Потому что это очень неприятно. Это занимает много времени. А это раздражает. А сколько мы... она нормально, нормально. все нормально. все нормально. Так... Так, мы уже рядом, близко. Вот, а вот этот вот камня на, на карте нету. Зато вот этот вот камешек есть на карте. Вот тут вот нету камушка на карте. Как с этим жить? Так, там, по идее, вот туда вот нужно. Да? Куда-то вон в вон туда, вот. Вон вон туда. Как-то вот так вот надо нацелиться и переть. Но на самом деле... Нужно дать должное ребятам, которые разрабатывали эти карты. Ну, вот в плане не саму карту рисовали, а вот именно вот как они все сделали и попрятали все на все на местности. Вот, кто делал местности. То есть в плане того, что пока ты играешь, ты как бы случайно на какую-то местность не наткнешься, как правило. То есть, это нужно прям целенаправленно, куда-то идти, куда-то далеко, мучиться, страдать. Так, вот, мы дошли. Внимание, мы пришли. Так, у меня согревание прошло. Нам надо... Надо не упасть под воду, потому что все-таки все как-никак мы несем на себе практически 50 килограмм. Так, вон лодка вижу. Я очень надеюсь, что тут где-то рядышком есть у дочка. А вот прорубь, значит. Вот крюк. Берем. А я что, тут была? Серьезно, я тут... А почему я это не взяла? Спальный мешок, 78%. Не надо. Прикол. Так, я тут была. Хорошо. А что нужно отнесить? Нет, я хочу другую миссию. Я, я хочу этот. Я хочу вот это Да, вот это я хочу. О волшебном труде. То есть это серьезно? Это прям ловить надо, да? Это прям нужно сделать себе удочку. И прям ловить. Да. Это, конечно, сейчас интересно. Так что рассказал, то, что... Ну же целенаправленный... Ой. Ой, нет, нет, нет, нет. Стол, скамейка. Блин. А Это прям удочку надо собрать. Но крючок у меня есть... Бля, это же надо искать теперь леску и все вот это вот, да? Точно внутри ничего нету. ⁇ -мо ⁇ на! Это у нас получается волшебный пруд И это прям надо ловить Ну и как? А, это типа мы можем раздолбить Давай, разбить лед Хотя бы просто посмотрим, что от нас захотят Может сейчас нам скажут, собери себе это, гранату и брось туда Нужна удочка. Та-та-та-та-та-та-та. Пара-па-пара-па-па-па. Нужна удочка. Так, ну а где мы можем сделать себе? Где мы можем все для этого найти? Леска, вся эта херня. Блин, а теперь надо найти? Прям, прям надо искать. Ну ладно, тогда сейчас я сама поищу. Найду и уже встретимся с вами, когда я уже найду это все дело. И буду собирать. Я не помню, на... может быть, в бункере что-то было. Может, я сейчас до бункера добегу. Или там до амбара молли. Ну, короче, сейчас буду ходить, искать, смотреть и пытаться понять, что происходит. Все. Тогда сейчас... сейчас встретимся. Через секунду. Пуф! Та-дам! Все, в принципе, я собрала удочку. Я, короче, добежала до дома, где у нас как раз больные валяются. Вот, поймайте гиганта. во Вот-вот-вот-вот-вот. А, взяла там кишки. Потом сходила в вот в этот вот-вот-вот. Вот в этот вот там бар в стройне. Вот-вот. В долине. И делала там эту несчастную удочку. Сейчас мы будем с вами, давайте, делать, ловить гигантскую рыбу. Сейчас мы попробуем ее поймать, посмотрим, что будет. Значит, в, так, в такую лунку-то хоть пролезет эта ваша гигантская рыба. Так, закроемся, если вдруг что. Так, давайте наберем древесины. Сейчас, сейчас, сейчас надо подготовиться. Так, труд давайте сделаем. На всякий случай. Если вдруг что, сразу ведь и приготовить рыбу. Прям здесь, прям на месте. Так. Текущие калории, а ну. Тысячу калорий, ну давайте. Вот так вот, 900 калорий, вот. Да, давай, иди сюда. Блин, сельдевидный Сиг. Сырой. Еще один, давай. А когда его ловить надо? Малородный окунь, давай. Сейчас мы его зажарим еще. Опять сиг. Так, и отпускаем, отпускаем, все. Мы уже набрали себе достаточно рыб. Так, вообще мы ловим, да, там. Вот уже ночь наступает. Так, дальше. Ну? Я надеюсь, у меня крючок не сломается. Что, когда рыбалка закончится? Нет. Давай мне гигантскую рыбу, сука! Так, разжигаем костер. Давай, Давайте так, спичками, да. Нормально. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Так, готовить. А рыбу мы можем готовить? Вот! Можем сейчас рыбки наготовить себе. А че, какая у нас? 93, нормально. А мне кажется, я видел что-то 80. Ну сейчас свежие рыбки, вот. Вообще. А, нет свободных ячейков. Ну давай, попьем так вот. сейчас. А, я еще махану собирал чуть-чуть, чуть-чуть, чутка, чуть-чуть, чтобы было. Так, я очень надеюсь, что... От... А, удочка, слава богу, она на месте. Это... Я... я очень боялась, что как только закончится рыбалка... Тут же у нас все поломается, у нас ничего не будет работать. Ш что у нас, кстати, по топливу? Уголь. Вот так вот. Сколько, значит, 22 минуты. Ждем. Едим. Вообще шикарно, я думаю. Вот вообще хорошо. Давайте мы еще рыбешку приготовим какую-нибудь. Да, вот э -э, малородного окуня давайте приготовим. Чтобы и нет. По-хорошему-то. Зря, что ли, ловили? Не зря. Надо пользоваться. Ну, как они хорошо дали-то, а? Собрано масло для ламп? Серьезно? Из рыбы? Масло для лампы? Так, давай дальше. Сырой! Бля! <сосы> <Плэ -плэ -плэ. сосы> Черт! Нет! Не -е -е -е -е, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Фух. черт! Да подожди ты, зевать! Давай разбивай лед! Блин, надо ей поспать. А мы сможем еще раз разжечь? Блин! Да ладно. А, не будем разжигать Ничего. Короче, просто ложимся спать. Сейчас, давай. Ложись спать. Я ей вправила график, кстати, еще бонусом сверху. Блин, я надеюсь, она нормально поспит. Я очень на это надеюсь. Пожалуйста. Давай. Так, она хочет... Так, поднимай. Так, вылечный пищевар... -а, -а, -а, -а. а, нет, я могу унести 50 как все нормально, все на месте. Так, пить. Пить, пить, пить, пить, пить, заткнись, пожалуйста. Так, на, э -э пей. Так, э -э -э -э едим. Я просто хочу сразу ей забить в желудок, чтобы вот мы вот сейчас сели и прям весь день так забираем. И весь день вот прям вот сидели, что, опять... Разбивай. Сели и нормально себе ловили рыбку. Вот 12 часов. Погнали. Нет. Не то. Все не то. Давай. Давай нормальную рыбу. Тоже не то. О! 15 килограмм! 15! И куда мне его? Гигантский окунь. Да отпусти ты его. Короче, я его решила отпустить. Ну, и... ну вот плавает он себе и плавает. Мне его девать некуда. и Плевать мне на эти ваши рыбы. Все, Ну, мы его поймали, мы на него посмотрели. Это круто. Там 3000 калорий, блин. 15 килограмм, мать его. Так, что у нас осталось? У нас осталось... Я нашла еще один антисептик, немного мха собрала. А, осталось, значит, в принципе, нам только дровишки дотащить. Ребятам. Ну и на этом все, как бы получается. Мы эту локацию прошли, правильно? Нас наверняка отправят в следующую. Ну, на самом деле, с токунем это, конечно, не так интересно было, как со, как со всем остальным. Ну за него, да, вот пришлось немножечко побороться по это самому. Вот. Я тут ходила минут 40, блин, туда-сюда, пока дойдешь. Времени пройдет просто немерено. А что у нас тут? Просто скамеечки. Да, просто скамеечки, смотрите. ка у меня уже и дров нет, и ни того нет, ни сего нет. Я, я даже где-то там пытался заночевать. А, где-то не то, что пыталась, а именно заночевала ä, в, в этом самом строении этом. вот вот вот вот в этом вот. вот, вот, вот, вот Этому вот. завалилось подрыхнуть. 40 минут я тут гуляла. Мне вообще мне, мне вот это вот как-то. Ну, не, не круто. Не нравится мне, короче говоря, такая тема, мне она не на руку, по одной простой причине, потому что, блин, за 40 минут я могла бы записать еще что-нибудь. А тут, блин, я вот с этим вот воюю, с Лонгдарком, блин. Вот эти вот путешествия долгие, неимоверные, я не знаю, что мне с этим делать. Он действительно, вот Лонгдарк, он выматывает. У меня, получается, работа 5 дней в неделю... В субботу у меня единственный день, когда я могу записывать. В субботу единственный, сука, день, когда я могу записывать. В воскресенье у меня стрим. И в субботу это тоже такой номинальный день для записи, потому что в субботу обычно что-то происходит, кому-то что-то надо, мне что-то надо. Я куда-то еду, что-то происходит. все таки единственный выходной, когда вот... Блин, а и по воскресеньям у меня получается 6 шести вечера стрим. Бабах. То есть, и, и вот эти вот 40 минут, которые я просто тут вот без записи блуждаю, пока туда дойду, сюда дойду, ну, это вот вообще мне, ну, не на руку. Вообще никак. Это вот прям отвратительно. Этот Лонгдарк вот со своими вот этими долгими путешествиями, вот этим вот растянутым сюжетом, не, это, конечно, прикольно, когда ты на выживании и так далее, Ну, блин, и, типа, якобы открытый мир, ну, такой себе. Не знаю, мне как-то э, в истории Маккензи более интересно играть, нежели здесь, не знаю почему, чем в истории его жены. Как бы задумка мне нравится. Нет, мне правда нравится эта задумка про выживших и все дела. Ну вот это вот, когда ты находишь выжившего, а потом его долго и упорно на себе тащишь. Она не бегает ничего, она просто вот медленно-медленно идет, ищет его на себе. Ужасно. Ужасно. Это мне не подходит. Мне, мне бы динамики побольше это было, Вот это вот было бы, да Так, я видела огромного окуня Я его выпустила Оленя мы не убили, я его отпустила Окуня я тоже не, не, это, не убила Отпустила Я прям вот вообще Я прям молодец Так, что, что мы хотим сделать Давайте я приготовлю банку Надо им, значит, дров нанести Сожри это, пожалуйста Я просто хочу Бонус сейчас себе получить К согреванию Во -во -во -во. Вот, открываем И теперь Перекидываем им быстренько дрова Все, что есть Так, вот это вот скидываем Вот это вот тоже скидываем Да И сколько там Блин, меня это так бесит Так, еще немножко в смысле? В смысле? Не поняла сейчас? Вот этого я сейчас не поняла. Вы охренели, нет? Охренеть! Вы чё? Вы думали, я вам что, буду постоянно таскать это самое? Жрачку, что ли? Пополнять вам постоянно? Вы не охерели! Ли? Так, ладно, у меня тут где-то печеньки были. Вот они. Они просто очень соленые, поэтому они мне не особо нравятся. Вы не охренели ли, блин? Еще вам еды точить. Вы ёпнулись! Кто не поняла вот сейчас вот эту? Вот, так какого, какого хера? What the fuck? Это просто это грабеж. Причем в наглую? А? А? Что я им отдала? Что я им отдала? Верните, сволочи. Так, и нужно им топливо и повязка старого висящего мха. Сейчас мы попробуем прямо здесь и сейчас это сделать. В смысле бросить? А, вот тут делается, да? Вот. Сколько мы можем сделать? Две можем? Да. Идеально! Идеально! Ровно 6 штук прямо вот попало в точечку. В точечку! В точечку, в точечку, в точечку. Так повестка мх Отдать обе штуки Так? В смысле? Стоп! Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп Что отдали? Блин, какой хера Отдай вот это, отдай вот это Все! Про это мы забыли Сейчас мы выходим на улицу Сейчас мы выходим на улицу Рубим дрова И избавляемся нахер от всего этого Топор у нас с собой есть Дрова сейчас нарубим это легко. Мы сейчас находим какую-нибудь веточку, такую толстенькую веточку. Где-нибудь сейчас вот веточку находим, веточку. Где-то тут вон там вот. Вон, вон, вон, вон, вон они лежат. Вон уже как раз. Вот отлично! Замечательно. Вот эти вот веточки, сейчас мы их нарубим. Тут вот где-нибудь поблизу. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Так. Ветка. Ну-ка. Что, Так, нет, это не подходит Нам Нужна ветка потолще, значит Побольше, вон там они лежат Вон огромные прям Идеально, то что надо То что надо, давай Давай, давай, давай Вот, вот, кедровые дрова Три штуки, давай Сейчас мы быстренько нарубим И уже избавимся от этой миссии Ну еще себе чуть-чуть заберем да? Что еще? Есть еще? Я бы прям вот нарубила бы, чтобы вот они от меня отстали, больше никогда ко мне не обращались за помощью. Я говорю раз и навсегда. Ну, алло. Так, нужно еще поискать, может быть, где-то возле дома есть... А, мы же... Точно, мы же ведь можем всякие деревяшки ломать. Правильно? Можем ломать всякие деревяшки, например. Так, сейчас мы этим и займемся. Вот, стол. Пожалуйста. Стул. Две ткани? Тоже хорошо. Еще, да. А, это пар прям подушку-то... Я, я вообще хотела стул. А Давай. Так, по идее, все. Так, выходим. П Пока очень сильно не потемнело, нужно выйти. Сейчас мы дойдем, все это скинем. Я, кстати, видела еще раз медведя. Ну, так чисто издалека мы, я на него посмотрела. Он мимо проходил. У меня была шальная мысль из серии пойти нарваться, но что-то как-то я решила этим не заниматься. Все, осталось чуть-чуть. Чуть-чуть осталось, прям совсем капелюшка осталась. Все. Э -э, давайте, давайте, давайте. давайте. Во-первых, вот это вот мы все волны. Да, все отдай. Все отдай. Получено достижение. Че? Хипукарлик. Чё? Не поняла, короче, не важно Давай, что там Все В принципе, это можно оставить У нас Потому что у меня сейчас 36 килограмм Нести я могу 50 Так-то Так-то Угу Угу Че это ты туда забрался Скажи мне, пожалуйста что-то мне это не нравится. Давайте мы, знаете, что сделаем? Мы сейчас... Мы же попить можем. У нас еще вода осталась. Сколько у меня там осталось? Совсем чуть-чуть вода осталась. Совсем чуть-чуть. Тогда делаем так. Тогда делаем вот так. Финтушами делаем. Сжираем сгущенку. Главное, чтобы ничего не треснуло у нас. Готовим опять да, супчик себе какой-нибудь. Вот-вот-вот давай. Ложимся спать. А, надо чайку себе сделать, чтобы был эффективный отдых. Так, чаю. Есть. Так, ждем суп, съедаем. Чай выпиваем. Дальше. Ложимся спать. Легли спать. Так, давай... Не так кнопку. перепутала. Все, Назад. Назад. Вот. все, Вот. Более эффективный... Нормально. Так, 10 часов спим. Чтобы прям отоспаться нормально, хорошо. Все это нужно для здоровья. Для здоровья обязателен. Хороший сон. Погнали. Кофейку надо бахнуть обязательно. Так, готовить. Готовим томатный суп. Че? Че? А, у тебя воды что ли нету? А, все, я поняла. Она это просто-просто готовить. На. Ждем суп. Едаем. Кофе! Подожди! Кофе выпиваем. Надо натопить снега слегка. Так, э, вода. Готовить. Вода. Готовить. Так. Да! Ладно, сойдет. Сойдет, сойдет, сойдет, ладно. Берем так вода готовить вода готовить так ждем ждем забираем забираем еще еще готовим чтобы прям в воде мы не нуждались готовим готовим забираем забираем мы готовы все Вещай! Вещай! Что, что ты хочешь? Давай. Мы... А чё, всё? Поговорить с отцом Томасом. Так, отец Томас. Благодарю вас за труды! Возможно, вы спасли жизни всех этих людей. Теперь у них появился хороший шанс пережить снежную бурю. Вы совершили праведный поступок. Господь всегда будет благосклонен к вам. Спасибо, святой отец. Как вы думаете, если он ко мне благосклонен, может ли он помочь мне выбраться отсюда? Как я уже говорил, дороги сильно занесло. Но метель, она могла смести часть снега, чтобы... Чтобы что? Есть и другой путь. Но он очень опасный. Через горы. Я готов рискнуть. Мне очень нужно попасть в неотступной мельницы. Если уж тут дела плохи, там все еще хуже. Послушайте, мне нужно туда попасть. Вы поможете мне? вот старую угольную шахту. Если метель расчистила достаточно снега, вы сможете там пройти. Шахта проходит прямо через горы. Затем вы увидите шоссе. Оно огибает побережье. Идите по шоссе, и с божьей помощью вы доберетесь до неотступных мельниц. Вот. Я нарисую для вас карту. Спасибо, святой отец. Ну, давай, художник. Это вам спасибо, дитя мое. И если не откажете старому священному в одной просьбе, я хотел бы поделиться с вами одной мудростью. Что за мудрость? Конечно, Святой Отец. Ваше бремя. Его тяжесть гнетет вас. Я я не знаю, о чем вы говорите. Знаете. Вам не обязательно нести его в одиночку. Послушайте, Святой Отец, конечно, спасибо вам, но религия не... Я говорю это не для того, чтобы повлиять на вас или помочь вам найти веру. Ну чтобы помочь найти что-нибудь, кого-нибудь, кто облегчит вашу ношу, иначе она поглотит вас. Оклянитесь, Святой Отец, думаю, Господь сейчас и без меня слишком занят. Каким бы ни было мое время, я буду его нести. В одиночку. Каким бы тесным ни казался его дом, не всегда найдется место для вас, дитя мое. Как скажете, Святой Отец. Here. Вот, вы можете их забрать. Оставь их у себя, дитя мое. Боюсь, они вам еще понадобятся. Зима будет долгой. Все. Смотрите, какие мы молодцы. Нам осталось только забрать все наше барахлишко. И мы можем выезжать, в принципе, от этого. Кого черти принесли? Вы посмотрите! Здравствуй, Молли. Ох, не люблю быть настолько предсказуемой. Но мне тут больше никто не звонит. Я хочу кое-что сказать. Почему ты так усердно помогала этим незнакомцам? Они бы сделали для тебя то же самое? Понятия не имею. Думаю, вряд ли. Ты наверняка работаешь с напролет. напролёт. Задницу рвешь, помочь людям. Рода принимаешь, диагноз ставишь, или чем ты там занимаешься? Думаешь, они тебя ценят? Не уверена, но я ради... Не ради этого стараюсь. Ты не ищешь признания, потому что его и не будет. Почему чему все... Я тоже могла с кем-то. Кем-то большим, чем просто женой фермера. Кем-то большим, чем просто доч дочерью скотовора. Да. Уверена, что это так, Молли?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 Возможно, это поможет тебе найти твоего мужчину. Ту таинственную штуку, которую ты хочешь. Рация? Но почему вы мне сказ... не сказали раньше? Ну, я не знала, что затея сработает А еще. Also, Одно здесь бывает одиноко. Это ты такой намекаешь? И мне было приятно с тобой пообщаться. Ты какая? Я слышу метель! Я слышу метель. Ладно. Так, что мне надо? Так, это я забираю. Это я тоже все забираю. Забираю, говорю. Это я забираю. Так, это я не буду брать. Это тоже, вот это я забираю однозначно. Патроны забираю. Забираю, забираю Пакелы забираю Это я тоже забираю И это забираю Сколько у меня? 51 килограмм Черт Черт Так, значит, я отдаю Вот это я отдаю вот это я отдаю. Что я еще могу отдать? <km /h> вот это я все отдаю. Одну банку оставлю. На всякий случай пускай будет. Что я еще? Вот это я отдаю, это мне не надо. Можем, кстати, пару бревен сбросить. А, кстати, вот это надо починить нафиг. Так, давайте сейчас быстренько, быстренько, быстренько... Давайте, человечек. Нет, одежда вот. Действие у меня вроде бы что-то там где-то я ткань находила. Сразу подре подремонтируемся слегка, чтобы вот что-то что-то было. Так, в смысле? У тебя не получилось, что ли? Слышь, женщина? Алло, ремонт. День, все дела, все в порядке. Маккензи, между прочим, даже по ночам неплохо чинит. Так, что еще? Что еще? Так, эту херню мы взяли, это мы все взяли Мы все молодцы Так, что? А, ну все У нас получается 49 килограмм 98 грамм Это что? Ой, высушенные кишочки Забираем Хотя, нахрена я их беру? Мне даже чинить нечем Блин, свою одежду, да я их брала смысл о том, что надо будет починить. А Что я могу чинить? Что я могу починить этими кишками? Я могу ими только. И палку эту нахрен брать не нужна она мне тут. Все. Все, мы готовы к бою. У нас есть дрова, все, что нужно, Огниво. А -а -а. Так, хорошо, вышка. Вышка, вышка, вышка. Ага, вижу вышку. Да блин, это опять обратно идти. Да сколько можно еще? Тут так, так, так, туда-сюда, блин. Вс, ходим туда, сюда, кругами, блин. Приди подай, иди нахрен, не мешай. Что такое какое-то, блин? Да, да, да, да, да, да, да. Иди, да. В какую я сторону иду? Все правильно, да, вон там дорога. Все. Я запуталась, распуталась, и все, я нашлась. Все в порядке. Все замечательно. Блин, надо переждать, короче, метель неправильно идти, неправильно идти в метель. Это плохая идея, плохая мысль. Надо ее переждать, надо пересидеть. дать сюда зайдем. Если тут есть кровать, ну прям вот на кровать приляжем отдохнем. Ой, тут даже печка есть. Замечательно, замечательно. Дом на распутье. Ну, давайте поспим чуть-чуть. Три -чуть. часа. О! Все, все зашибись. Отлично. Метель успокоилась. Замечательно. Значит, горцуем в сторону. Ой, да иди ты в жопу, а! сука а мы тут кстати в туалете были жить? мы, мы забрали отсюда воду? да да воду мы отсюда забрали гребаная метель давайте еще попробуем поспать еще часа вот опять сейчас график себе собьем опять ночью придется переться Что-то мне подсказывает, что метель не утихнет. Опять три часа. Я ее все еще слышу. Не утихает тварь. Ладно, пьем. Четыре часа. Хер там плавал. Семь часов. Ну ⁇ -мо ⁇ ну хватит. Еще три часа. Меня просто не вып... не выпускает. Что-то мне подсказывает, что это не просто метель, это вот это самая сюжетная метель такая. Так, ну масса для лампы я использовать не буду, вот горючие, пожалуйста, такие дрова, все, все в порядке, все сжигаем. Ну давайте. А чё ко кофея ко кофейка больше нету? Кофейка оппон нету. А мы... А мы чёрт ничего не можем сожрать? Серьезно? Вот это да, вот этот поворот. Тогда жрём собачий корм. Пьём обычную воду. Что делать? <звук> Жрем шоколадки. Высиленно. Мне казалось, что у меня что-то было. Почему-то у меня вот такое вот ощущение было, что-то, что-то что у меня было. Ну-ка, давай-ка. Все, так, мы наелись. Мы погрелись, мы молодцы. Кстати, Грёбанная метель, она не успокаивается. Что за херня? Ну как так-то? Алло! Мне кажется, это сюжетное. Нас так просто отсюда не выпустят. Мы, типа, должны героически идти в ми- А, я вообще в ту сторону? Нет, конечно, я не... Вон туда нам, куда-то. Мы должны героически в мете. Видимо, как-то дойти э, До вышки Сколько времени-то? Еще еще нормально, нормально Еще держимся Можно, в принципе, даже вот тут -вот В бункере попробовать спрятаться По дороге Подождите, стоп! Топ. если мы пойдем вот этой вот дорогой, вот тут вот нам придется обходить, судя по карте. И причем не просто, придется как-то вот так вот обходить, судя по вот этим вот маленьким возвышенностям. Хер нас кто туда пропустит. И вот с этой стороны тоже крюк придется делать. Это нужно идти вот прям вот конкретно по вот этой вот дороге. Так, это она у нас... А где мы? А, мы... рано еще. Ну, короче, да, пойдемте в лес. По идее, в лесу она должна меньше... Что это было? Опять землетрясение. Нормально, нормально, нормально, бежим. Бежим, бежим, бежим. А, кстати, мы можем лечь спать на прудике. Вот тут вот на прудике сейчас мы можем до него добежать. потому что Гребаная, сука, метель. Нам нужно отогреваться. Отогреваться мы может, можем как раз вот на прудике. Благо у нас мы можем тащить кучу килограмм, блин. И у нас, в принципе, забит рюкзак поленями. Так, тихо. Не это самое... Не капай на мозг, сейчас мы быстренько добежим. Ничего страшного, ничего страшного с тобой не случится. Все в порядке. Да ё-моё. Все бонусы к согреванию мы уже сожрали. Мы молодцы. Кто же знал, что будет такая жопа в конечном итоге. Где мы? Так, мы почти вышли на дорогу. Риск переохлади. Нормально, нормально, нормально, держись, держись. Все хорошо. Так, где мы? Мы вот уже, уже идем по дороге. Все нормально. Ну, максимум, что у нас может быть? Ну, здоровье у нас, значит, падает потихонечку. Ну, ничего страшного. Подумай, здоровье падать падает. А, здоровье много. Так. Сейчас давайте, давай, давай, давай, давай иди. Сейчас, сейчас мы пойдем в сторону. Блин, ни не видно сторону как раз прудика, там запремся в этом маленьком домике, будем отогреваться. Я думаю, та, там и закончим как раз-таки наше безумное, безудержное путешествие. Веселое такое, вот все такое вот веселое, да. Блин, что ж так прям вот морозит-то. <кхе> Что-то в горло еще попало, першит шутка, вообще. Так, где? Немножко осталось, терпи. Все, здоровье уже пошло убывать. Так, да, все, идем, идем, идем. Все хорошо, все хорошо. Так, обходим. Как обычно, в этой игре нельзя. Например, идти. Нужно всегда все обходить. Где-то вот тут уже вот прям вот совсем-совсем близко, да. Несы, Мы почти дошли. Почти дошли. Гребаная метель. Что ж происходит-то? Что же игра-то прям вот не дает. Не дает отдохнуть. Мы почти дошли до прутика. Почти сейчас. Вот тут должен быть скоро... Прудик, а на прудике должен быть домик, а в домике печка. И мы можем там лечь. Ём, она, вот там, вот там туда, в ту сторону, вот так вот. Где-то тут должен быть спуск, спуск, нормальный спуск. Вот, я уже травку вижу, уже, уже вижу травку. Вот она травка, отличная травка, лед. Прудик, мы дошли до прудика. Домик, домик, домик, домик. где? Где этот домик? Домик. Вот он. Вот он, вижу, вижу, вижу. Вот он. Вот он выплыл. Вот, отлично. Отлично, отлично. Вот он. Вот он. Замечательно. Замечательно. Можем разжечь, кстати. Можем половить рыбу. А, мы выложили удочку а! Замечательно. Да попадишь, ⁇ -мо ⁇ Разжигаем костер. Да, давай. Давай так и развяжем. У нас горючего этого дохерища, дых по идее. Так, нам просто нужно отогреться по-хорошему. Час и пять минут. Отлично. Час и пять минут. Мы можем, кстати, натопить воды. Вот, хорошо. А мы, кстати, можем... У нас же получается вода... А, я думала, она горячая будет. Печаль. Печаль. А что ты не можешь просто теплую воду выпить? Горячую воду выпить и получить риск. Фу, риск, все. Я сижу, втыкаю. Все, я устала, короче. О, а тут сколько? 77. Давайте возьмем. Давайте чуть-чуть сделаем. Где эта херня-то? Вот тут, по идее, даже 68. Вот этого мы тогда надерем себе. Чуть-чуть починимся. Ой, музыка пошла. Ой-ой-ой-ой. Пошла музыка. Так, это она еще замерзла тут. И опять, да что, что это за херка такая-то, а? Так, ремонтируемся. Я, сейчас мы вот мы быстренько вот прям тут поремонтируемся. Прям вот быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро. 99 нормально, 94, 98, 94, 97, нормально, нормально. Вот это вот, конечно, вот, блин, шкура нужна. 89 давать давайте мы вот это вот тоже починим. Чуть-чуть. Блин, опять это самое падает. е Что ж ты будешь делать? Не дадут, не дадут. Нормально нам ä, пожить. То есть это реально. Нужно дойти Ах. в метель. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть это да, это реально. Нужно дойти в метель до да, туда. Туда-туда. Куда ты делал носки? Носить? А зачем ты их сняла, скажи мне, пожалуйста? Так, ремонтируем. А меня даже никто не кусал, меня никто не нападал, почему? Короче, ладно, все на этом заканчиваем. Тогда в следующей серии доходим уже до... Ай, господи, это буржуйка. Уже тогда, получается, в следующей серии доходим до... до, -до, -до, -до вышки нашей.